денег на пресловутую демократизацию России. В частности, в марте текущего года Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США заявило о специальном гранте размером более 5 миллионов долларов. По странному стечению обстоятельств, вскоре после публикации о назвном гранте было объявлено о создании Альянса независимых наблюдателей за общероссийским голосованием. В Альянс вошли активисты движений ассоциация наблюдателей Татарстана, выборы «Народный контроль», «Голос», «Гражданин-наблюдатель», «Наблюдатели Петербурга», «Народный избирком» и Сонар. Подобные данные наша сенаторская комиссия имеет в достаточном количестве, чтобы официально заявить. Странами Запада и их союзниками при лидирующей роли Вашингтона с середины января текущего года проводится целенаправленная политика противоправного вмешательства в наш отечественный конституционный процесс. Главной причиной такого вмешательства является желание традиционных оппонентов России любым путем остановить укрепление суверенитета Российской Федерации, ее национальной безопасности и усиление конституционных основ для стабильного развития нашей Родины, роста благосостояния российского народа. Одним из объектов внешней атаки стал процесс общероссийского голосования по изменению текста Конституции. Вместо цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право практически с сегодняшнего дня выразить собственное отношение путем прямого голосования, нам навязывают разнообразные противоправные акции. Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами. С учетом изложенного комиссией сформирована мониторинговая группа, которая соберет и проанализирует все доступные нам факты о противоправных актах вмешательства во внутренние дела в период сегодняшнего дня, то есть 25 июня по 1 июля 2020 года.